Вас приветствует интернет-магазин Спорт Экстрим Бибайк. Мы продолжаем обзоры про грипсы для велосипедов. И перед вами грипсы немецкой фирмы XLC. Называется модель J07, выполнена она из высококачественной резины. Длина грипсы 125 мм. Надевается грипсы без дополнительных защелок или заглушек. Также для этой грипсы производитель предусмотрел заглушку руля для того, чтобы грипса держалась на руле и не съезжала. Грипса очень удобная, стандартной формы, из двухкомпонентного материала. Цена грипса достаточно бюджетная и подойдет в принципе на любой стандартный руль. Заходите к нам на сайт, выбирайте аксессуары, которые подходят для вашего велосипеда и соответствуют целям вашего катания. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал.